много-много десятилетий назад. В начале века об этом думали о строительстве гидростанции. В начале 70-х здесь появились первые специалисты. Три с половиной года, благодаря вашим усилиям, здесь произошло буквально чудо. Это чудо стало, возможно, благодаря вашему труду и вашему таланту. Но хочу отметить также, что были приняты соответствующие организационные решения. Правительство Российской Федерации включило стоимость этой стройки российские тарифы, и за эту стройку заплатила вся страна, вся Россия заплатила за Бурейскую ЭДС ее строительство. и поэтому, конечно, люди, которые живут в, да, на дальнем возрасте, они должны почувствовать результаты большой работы, и руководители отрасли, руководители регионам Дальнего Востока, должны создать условия и обеспечить и проконтролировать, чтобы уже в сутках первого агрегата были снижены тарифы на электроэнергию для населения Дальнего Востока, чтобы это, это почувствовало экономику. Мы только что говорили с проводителями области о том, что недостаточно спустить туристов, даже на полную жизнь. Нужно, чтобы она действительно стала реальным фундаментом развития экономики Дальнего Востока. Чтобы на базе курейской ГС возникали новые предприятия, создавались новые рабочие места на этом Востоке, чтобы жизнь людей на Данном Востоке стала более стабильной, чтобы она стала лучше. Здесь применяли новые современные методы строительства, новые современные методы электроэнергетики. Удалось не только реанимировать, воссоздать все, чем гордилась электроэнергетика Советского Союза и России. Удалось сделать и новый шаги вперед. И это очень важно. Это очень важно, это очень хороший знак для всей страны. Это очень хороший знак для каждого гражданина. Большая энергетика. Благодаря усилиям таких людей, как вы, будет в России жить, развиваться. Но хочу обратиться и к руководителям отрасли, к вашим руководителям, которые здесь сегодня работают. Люди, которые работают, если которые будут работать в Турецкой области, как бы они ни работали ни жили, здесь. Во, в бы не было, либо это постоянно должны жить в нормальных, хороших человеческих условиях. Такие условия сейчас, как неизвестны здесь. Создаются. Уверен. Хочу надеяться на то, что вы будете жить и работать хорошим, достойным. Условиям. Будете добиваться отличных результатов. Поздравляю!